Ногтевого сервиса Молдовы. Компания Global Fashion с топовыми мастерами ногтевой индустрии подготовила для вас особенные мастер-классы, которые будут проходить в рамках ежегодной выставки Beauty 2017 со 2 по 5 марта на Модекспо. Каждый день я Маковей Мария, мастер-преподаватель, основатель собственной школы-студии, судья чемпионатов по моделированию и дизайну ногтей, серебряный призер открытого чемпионата Молдовы Бриллиант Nail, а также открытого чемпионата Приднестровья Гармония красоты и чемпионата Запорожья Мир Ногтей буду знакомить вас с новинками Нейла Арта. 2 марта в 11.00 вас ждет познавательный мастер-класс «Китайская роспись гелькрасками гель-красками с элементами 3D-лепки». 3 марта в 13.00 я раскрою вам секреты объемной лепки гелями. 4 марта в 11.00 научу вас делать акварельные эффекты витражными гель-лаками. И в заключительный день выставки 5 марта в 13.00 вас ждет акварель цветными гелями от компании Global Fashion. Я Дойна Чилочи, сертифицированный инструктор, мастер, тренер, судья международного класса, многократный призер чемпионатов мира по моделированию и дизайну ногтей, обладатель гран-при чемпионата Молдовы 2009-2010 года по дизайну и моделированию ногтей. Приглашаю вас на свой мастер-класс, который состоится 2 марта в 13.00 на тему «Градиент с цветными гелями и красками». 3 марта в 11.00. Я раскрою вам секреты моделирования формы стилет. Ну а 5 марта в 11.00 я продемонстрирую вам декорирование ногтей при помощи материалов Nail Art. Но на этом наши сюрпризы не заканчиваются. Мы объединили мастеров под лозунгом I love Nail Art Молдовы и создали странички в соцсетях Одноклассники, Фейсбуке и ВКонтакте. А лучшие работы, по мнению подписчиков и мастеров, будут опубликованы в Инстаграм. До встречи на нашей страничке в соцсетях и мастер-классах на Молдэкспо.